Друзья, у нас сегодня, так скажем, заход в классику. Соединить и копченую московскую колбасу, и сырокопченую московскую колбасу, так сказать, и Рубенса, Рубенса, и Ван Гога, который себе уши там как по преданию, да? Ладно, шутки юмора. Смотрите, ребят, э если вы обратитесь к справочнику технолога э 1993 года под редакцией Забашта и Рогова, то вы увидите, что рецептура московской сырокопченой и московской вареной копченой идентичны и по составу специй, и по измельчению, и по соотношениям шпика и говядины. Да? 75 на 25. Все там классически. Вот. И я решил, почему бы нет. Почему бы, почему бы и да, собственно говоря. Значит, что мы сегодня будем делать с вами? Я нашел говядину. Классную говядину для стейков другой не нашел. Влюбился прям сразу на отнош, в дрызг, в дребезги и нашел вот такую говядину, которую я вам могу показать прям с гордостью практически. Вот такая классическая, да? Видите? Я не могу пройти мимо красивого мяса на прилавке. Это моя слабость. Я не знаю, что с этим делать. но жена об этом еще пока не знает. По классике, говядина высшего сорта 75% в московской колбасе и шпик, шпик, ну, этот я тоже решил <свят> не проходить мимо, но это я засолю, а там в морозильнике у меня уже, ну, такой, менее мясной. Шпик 25%. Значит, дальше, сыр копченые от варено у нас будет отличаться только лишь добавлением стартовых культур и до момента начала ферментации или термообработки она пройдет один и тот же путь. Шаг за шагом измельчение, соотношение, специи, все-все-все. Но в и копченую перед набивкой я добавлю стартовую культуру, для того, чтобы нормально, правильно сферментировать. А в вареную копченую я, соответственно, стартовую культуру добавлять не буду. Но ну, а зачем они там нужны? И ее сварю или, может быть, даже закопчу у нас в моей термокамере, как пойдет. Ну, в принципе, и в духовочке она тоже будет хороша, она будет красива. Так что план такой. Поехали. Все цифры, как обычно, под роликом. Вы этого болтуна слушайте, ну а сами приглядывайте. Там много ценного. 400 у меня общего веса говядины и плюс полкило шпика нарезанного. Мы, ребят, сегодня будем, наверное, заниматься не классическим домашним заданием. Это будет не классический балет, это будет балет новой школы, практически. В общем, что я хочу, задумал, вернее так, я понятно, что уже делаю вареную копченую, все понятно. Давайте, знаете, что сделаем? Так скажем, вариацию на тему московской сырокопченой колбасы. Многие из вас Сталкивались с тем, что колбаса со стартовыми культурами кислит, да, и многие жалуют, спрашивали, вернее так, спра э, какие стартовые культуры можно использовать, которые не кислят, да. Я обычно отвечаю, ребят, ну, задача стартовых культур кислить, закислить фарш, чтобы скинуть pH для того, чтобы, ну, скинуть pH до 5.1, там, 4.8, и потом в течение, там, трех-четырех недель, ваш PH будет, возможно, медленно подниматься, если у вас есть плесень. Но э, московская колбаса в своей классической истории не подразумевает стартовых культур, потому что это холодная схема ферментации. Поэтому я решил добавить сегодня э, старты для стейков. Почему нет? Они э, практически не вырабатывают молочной кислоты, да, практически. они вырабатывают бактериоцины. Бактериоцины – это вещества, которые одни бактерии вырабатывают против других бактерий. И вот люди научились выделять четко, нужные бактерии, чтобы они вырабатывали нужные бактериоцины и подавлять рост всех остальных. Я думаю, мы сегодня этим и воспользуемся. Повторюсь, это не классический рецепт, это вариация на тему. Это фьюжн, да, музыка. Фьюжн стиль, да, мы вот примерно то же самое делаем. Потому что мне классика уже, честно, надоело, Просто скучно. Сколько роликов про московскую колбасу? да? У нас как минимум два на канале. Давайте делать. Что я тут перед вами распинаюсь? Значит, какой план? Я сейчас вот делю пополам Видите, два полушария, да? Это ведь не полужопе это полушария. Простите французский. Сейчас делю на две половиночки мяса, на две половиночки шпик, вот так вот, произвольно, локально. Вот, и дальше перемешиваю без соли. Момент такой. Почему так? Почему без соли? Потому что, как только ты добавляешь соль, у тебя соль вытягивает из мяса белок, да, и воду. И он начинает осаливаться при перемешивании. А я пока перемешаю без соли специи, стартовой культуры, все-все-все. И даже если я сейчас вареную копченую колбасу не сварю сейчас, а оставлю ее до завтра, она только наберет яркого цвета и, в принципе, с ней ничего плохого не случится. Ну, потому что паш по там слишком медленно может снижаться или вообще не будет снижаться, потому что в стейках он, ну, практически не снижается. Такая история. Ну, конечно, я хочу вам продать стартовую культуру. А вы что думали, я тут для, для чего пляшу перед вами, да? Ну, шутка юмора отчасти. В каждой шутке есть доли шутки. Погнали, ребят, смотрите. ну, у меня тут свининка запала. Ой, ой ой ой ой ой ой ой Так, все, теперь перемешиваем активненько, равномерненько распределяем фарш замороженный. Мы просто равномерненько шпик по нему раскидываем, пока он даже не осалится, потому что нечему осаливаться. Потому что нет соли и нет вытягивания вот этой вот белковой матрицы оттуда. Те, кто пропустил наши мастер-классы по сервелатам, совершенно бесплатные мастер-классы, те могут посмотреть мастер-класс по сервелатам. И там вы услышите про третью схему фарш составления. о чем она говорит. Когда ты несоленое сырье на кутре бьешь до нужного размера тебе зерна шпика, Добиваешь и потом в самом конце высыпаешь соль. Для чего? Для того, чтобы как раз соль не смазала тебе рисунок. И он тут же фарш начинает белеть, белеть, белеть. И ты прям вот ловишь этот тонкий момент, когда фарш только начал белеть. То есть соль начала реагировать с, с белком, да? И тормозишь. Оставляешь вот этот еще, по сути, не растворившиеся кусочки соли фарша. Фарш у тебя на осадке просаливается за ночь. И утром ты его быстренько на термичку. Все хорошо. Это я говорю про термически обработанные колбасы. Сервелаты, солями, полукопченые и копченые колбасы. И же с ними. Вот такой получится у меня батончик на срезе. Вот так я его увижу. Вот так я его сейчас раз, раз. Вот такой получится батончик. Ну, конечно, получше, понятно. Ну, в общем, понятно, да? Как посмотреть рисунок у колбасы, еще и, и, ее не сделав. А вот так. Раз. Вот тебе рисунок. А план такой. Мы добавляем одинаковое совершенно количество стартовых культур, соли специи специи для московской колбасы пожалуйста они вот они перемешиваем забиваем в батоны и в принципе это будет идентичная колбаса до момента доведения до готовности в одном варианте повторюсь это будет варено-копченая в духовке или в нашей камере с коптильной, да не имеет значения большого а во втором варианте это будет сыро-копченое изделие просто будет вялиться и потом немножечко подкоптиться вот и все вы понимаете, что это один и тот же рецепт, только разный способ доведения до готовности. Ну, собственно, что я вам хотел показать. Все, дальше только глазками. Э -э смотрим за цифрами и за этими руками. Болдуна не слушайте, он врет. друзья ну как вы видите я справился было не просто с порезанным пальцем значит что у нас дальше в планах В холодильник как минимум вареную копченую до завтра сырой копченую до третьего дня вперед как это называется по-русски ну третьего дня только не назад вперед вот через три дня ферментации холодной ферментации в холодильнике мы направим ее на вялине вялить будем в классических наших условиях 12 градусов тепла 6-12, влажность 80% и скорость воздуха 0,1-0,5 метров в секунду. Вот кто бы мне сказал, хоть кто-то из вас мерил скорость воздуха? А знаете, чем можно мерить? А вот я вот знаю. Анимометр называется, да. В общем понятно, что вы скорость воздуха не измерите, все с вами ясно, поэтому мы для вас придумали оболочку, называется мембрин. Вот, Пожалуйста. Она будет э, и прозрачная, будет и матовая, будет и кольцевая, всякая разная, и цветная в том числе тоже будет. Договорились с производителем, он под нас сделает эксклюзивную серию. Это будет универсальная оболочка, в ней варить, коптить, вялить, сушить, э, все, что хотите можете делать, она будет универсальная. А, почти как iCell, но чуток другая. Чуть-чуть менее проницаемая. Ну, менее проницаемая, чем iCell Premium. У многих он садился на корочку, да? Мы нашли вариант. Всё, до завтра. Ну что, ребят, у нас уже третий день съемок. Ну, прошу понять, простить, как говорится. У меня в планах сегодня потратить много электричества. Мы вчера с вами вечером, уже ближе к ночи, заложил я эти колбасы в холодильник положил. У меня там еще 5 батончиков, по-моему, осталось копченых которые пошли на дальнейшую ферментацию, да. Эти батончики я изъяла с из холодильника и назначаю их сейчас варено копчеными батончиками, как мы с вами договаривались, помните, да? Одна и та же колбаса, но в разные коробки пойдет: одна в горячую коробку, другая в холодильник, в холодную коробку. Вот. И еще хочу усложнить нашу задачу. Три штучки сделал в духовочке, ну, потому что не у многих дома есть термокамера, да. А три штучки все-таки хочу сделать по классике. Яркими, красными, копчено, -такой, копчено кирпичного яркого, красного цвета. Ну, хочется идеала. Почему так? Потому что с идеалом э, вот фарш у меня уже не получилось. Я взял слишком жирную говядину. Она уже не такого классического цвета, как мне хотелось. Но ничего, зато она будет вкусная. Нормально. В общем, про термообработку. Быстренько пробежимся и все. Сначала тепление при 40 градусах в течение там, получаса, но пока она не нагреется, ну, тепленькая не станет, чтобы не третна прореагировал. Дальше мы обсушечку врубаем 60 градусов с конвекцией пока она не согреется, не покраснеет. Потом ну, в духовке мы ее называем обжаркой, но, по сути, мы ее ну, без дыма делаем обжарку. На 80 градусах поднимаем температуру, тоже с конвекцией. Запечатываем снаружи батончик, запечатываем корочку красную, яркую, красивую. И потом, когда внутри батона будет уже 55-60, мы подливаем э, водички горячей в поддон в духовочке. И назначаем варку на тех же самых 80 градусов, доводим до готовности. Вот собственно и все. Четыре этапа. Раньше я говорил три, сейчас говорю четыре. Отепление, обсушка, обжарка номинальная, без дыма здесь и варка окончание, да. Охлад... Охлаждать вы можете в любом виде, Вы хотите в воду, хотите на воздухе, эта оболочка пластиковая, она особо ничего не боится. Вот, и через 3-4 дня хранения в холодильнике она такая подсохнет, она такая станет выпуклая, жирочек станет выпуклой, мясо будет такое бугристое, будет идеал вообще. Это что касается духовочного варианта. В... в нашей термокамере все обычно и стандартно. Все те же самые режимы, отепление, обсушка, обжарка, варка, только там и следуйте инструкции, как говорится. Там еще все просто. Итак, друзья, наш чайник закипает. Время пробовать московскую колбасу. У меня в двух она вариантах, как я, собственно, и обещал. Вариант в духовке. Три батончика. И вариант термокамере. Тоже три батончика. Как они отличаются по цвету, можете посмотреть. Вот, видите, как по цвету отличается. Такая история. Здесь просто белый, ну, белый шпик и красное мясо. А здесь он не, не белый, здесь он вот такой вот, желтоватый, такой кирпичный, приятный. Что мы с вами будем пробовать? Я предлагаю вот батончик, который лопнул, когда я его щупом протыкал, да? С него мы и начнем. Ну, на отверстие от щупа внимание не обращайте. И попробуем... Такой же со щупом у меня где-то было здесь. О, да, нашел. Вот он такой же. Два рядышком. Два претендента на... Как там? На идеал. Ну-ка, давайте посмотрим. Отверстие от щупа. Повторюсь, внимание на него не обращайте. Но почти. Вот если бы здесь не было этого жира из классной, шикарной, обалденной стейковой говядины... И и и так, их мать-то, в общем-то, говорять. В общем, помешал я сам себе этой хорошей говединой. Понимаете? Здесь нет фосфатов, здесь нет ничего, кроме соли, специй, ну, и стартовой культуры, которая должна были дать мне цвет, по сути, больше ничего. Вот такая картиночка московская. Ну, назовем ее вареная, потому что это же духовочка, да? В принципе, классическая картиночка. Ну, я ничего такого прям вот супротив, шпик немножко выгрался, такого прям вот необычного здесь не вижу, нечеткие, вот эти белые пятна мне не нравятся, это не, не классика, ну это сами грехи сырья, а вот, а вот варенокопчененькая, она уже очень похожа на то, что нужно, ну-ка, ну-ка, еще разочек, еще разочек, да. Вот это, да. Ей бы еще созреть немножечко, то есть она ночечку должна полежать в холодильнике, чтобы обженился фарш, это называется обженился. И шпик, я сейчас его по жесткому охлаждал э, в московском снегу, Московскую колбасу, да, шпик должен стать такой кристаллический, белый-белый, он такой прям вот, как аж будет, когда вы его будете нарезать, да. В остальном, да, классика. Мускат, немножко кардамона, очень хорошо. Прям так как надо, так как было. Я работал рабочим колбасного цеха, был аппаратчиком термокамер 4 года. И Самый самый вот грех, признаюсь. Там Борисовна у нас была мастер цеха, вот варишь, ну там рама московская, ну там килограмм может 50, может 70, больше мы не делали. И пока там выгоняешь, один батончик дерг, и на камеру сверху на, на, бросаешь, на крышу камеры, ну термокамеры, они же большие такие, Фу, в рост такие вот большие, <свят> термокамеры, я на таких работал, вот, недельки две она полежит, московская, и становится, ну она подсохнет, естественно, и она становится самой лучшей колбасой, которую я вообще ел в жизни, потому что вот э, этот вкус, именно московской варено сушеные колбасы, ну это такой наркотик, что, про который можно говорить долго, но вот он на всю жизнь зап запоминается. Эта колбаса приближается, но ей нужно подсохнуть. Ну, вообще по классике московская, конечно, должна сохнуть. Она, выход, по-моему, 72%, если я не ошибаюсь, по ГОСТу, да? Давайте что, попробуем варим копченую. Ну, рисуночек нормальный, прям, смотрите. Симпатичный рисуночек, да, Сергей Александрович? Не факт, да? Вот. Вот все, стопроцентное попадание. Копченая. Это, это нормально. Да, сейчас делал. Даже вот без всяких. Классическая московская. Все, мои э, шестеренки стали на места и вот завертелась в голове вот, вот, вот череда воспоминаний, вот тот вкус, который должен быть. И как ты там от него не уходи, понятно, что мы делаем домашнюю колбасу, это духовка, естественно, я все понимаю. Но вот этот вкус, он заставляет тебя проваливаться туда внутрь памяти и вспоминать такую колбасу, какая она должна быть. Вот именно эта аварийно-копченая колбаса идеальная. По вкусу ну и приближенный к идеальному по внешнему виду мне она очень нравится это тоже хороша но без копчения все ребят, все что хотел я вам рассказал вторая часть этой колбасы вялится мы ее с вами увидим через месяц может полтора а может как пойдет ну, там увидим